Как делишки, ребятишки, с вами я Шеремидо, и и это у нас Slime Range 2. И я забыла опять включить микрофон. И я тут заметил, когда я монтирую, мне почему-то получается, я не знаю, 8 минут, 10 э, мои видео, вот. И поэтому я буду поменьше так монтировать, постараюсь. Вот я собираю клубничку, вот. И, наверное, сейчас пойду отдавать слаймы, которые у меня на обычном саду, -то. ну, не на купленном, на котором я сейчас, вот она в том так вот я пришел сейчас буду кормить я покормил и сейчас буду собирать э, капусту потом морковку Я теперь покормлю слаймов, но я вспомнил, что тогда еще говорил, почему, ну, почему я не покормил вот этих слаймов, вот. Теперь я решил собирать плорты, вот, чтобы их продать. Теперь я продам сад с кубникой и посажу сад с капустой. И два раза улучшу. Так, э, теперь я не увидел, как я умер, но я умер очень интересно. Теперь пора кормить. Помните, я говорил, что типа почему я покормил всех, э, а не этих? Ну, оказывается, я перепутал моменты, и я их и не кормил. Наверное. Вот этот момент сейчас, как вы видите. И принимаем звонок. Пропускаем день. Так, вот и звонок. Я сейчас соберу плорты и продам. И я сохранил 10 таких и 10 таких плортов, ну, для улучшения. И у меня звонок. Я собрал еды, чтобы убить одного босса. И нашел вот эту пасхалку. И еще одна пасхалка. И еще одна пасхалка. Вот я и нашего босса. Я увидел, что у меня да, кристалл кошачий. И я запихнул в улучшатель парочку вещей. Вот и плорты собираем. Тут, кстати, очень много. А теперь продаю. Опять звонок. Вот я теперь кристалл я поставил. И тут у нас улучшение. Я взял еще один кристалл. Это то, чтобы поставить его в новую штуку. И перед тем как вставить один медовый лорд, я нашел 6 вампировых слаймов и 2 лучистые руды. Вот и вставляю я медовый лорд. Открывается и здесь у нас, и тут у нас проход на другую локацию. Ничего интересного. И я нашел парочку вещей. Улучшение. Я нашел медового слайма и ман. Эй, мед, куда убежал? Так, я купил сад и, и почему-то она не растет. Ну ладно, тогда манха посажу. И прокачаем. Ну, тут типичная задача подобрать и морковку и покормить. А тут я подбираю борти. Так, ну на этом мы закончим. Всем пока-пока. С вами был я, Шеремида.